Итак, что такое аукцион и как он проходит? Перед тем, как вообще попасть на аукцион, что мы делаем? Мы находим какой-либо лот. Это мы с вами проходили. Дальше нам нужно составить заявку на участие в торгах, заплатить задаток. Об этом позже поговорим. В назначенный день, это указано в информацию о проведении торгов, прийти на электронную площадку, потому что все торги проходят на электронной площадке. Когда мы приходим в назначенный день, в назначенное время торгов на электронную площадку, вставляем свой электронный ключ, о котором также говорили, что мы видим? Мы заходим на страницу торгов и в режиме реального времени мы можем поднимать цену. Цена поднимается на шаг аукциона. Это, как правило, 5-10%. То есть, если стоит имущество миллион, мы можем поставить миллион 100, миллион 200, миллион 300 и так далее. Смотрим, насколько нам это выгодно. Также другие участники могут делать то же самое. И мы видим ставки других людей. И здесь, в режиме реального времени, мы начинаем торговаться, делать торги и по результату торгов мы видим, кто стал победителем, вы или другой участник. Всегда есть возможность перебить цену, всегда есть возможность остановиться. Это торги на повышение. Так проводят два этапа торгов. Первый этап торгов – цена повышается после того, как не купили какое-то имущество и пошли повторные торги. На втором этапе торгов также цены идут на повышение, кто больше поставил, тот и победил. А На третьем этапе, публичное предложение, цена понижается. Об этом я сейчас вам расскажу в следующем видео. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал и смотрите следующее видео.